С вами Кейт И сегодня я решила э, сделать такой влог, который называется э, вечер-утро. Что это значит? Я вам объясню. Я должна просто снимать свой день частями, а потом складывать это все в день. на стадион У меня сейчас будет не видно лица я чувствую кейт Стою, я жду на травке и в новой обуви, как вы уже вы уже ее увидели, да? Я вам ее так покажу. Это Сникерсы новые. Вот. Они мне безумно нравятся. Конечно, такие. Возможно, для меня это стилишком цвет, но мне нравится, знаете, я люблю такой цвет. Я не знаю, как назвать этот цвет. Кремовый. Вот. Здесь вот у них сейчас такая хрень, не потерты так, и вот тут. Вот там с той стороны тоже потертый. Это, придает им мой любимый стиль. Старый, Та -та -та -та. Да, именно так. Пейзажа посвящается. Дети когда... Кейт. и сейчас мы идем, идём... семечки. да, семечки. <сих> Кейт тоже снимает. Да, Прекрасно, ну, сейчас... прекрасный день для съемки. В общем, мы идем, потом. Чипографию надо пойти посмотреть. Это была Короче, а <сих> а так мы сезон. так мы и идем. Семечки. Знаете, эта семечка за три зиме от меня живет. И мне идти туда вот как-то не очень. В поле родимом. В поле. Пацан, ну, блин. Ля-ля-ля. 4 MVEL I know I'm a water a gate It works MEOU Weet is 걸로 Mr. door Wat een Waals La la la la la La la la la Oei Ik leer Oei Ik leer Ik begin Ik ben мне на 70 рублей можно хоть чашу. Получается, у меня 60. 60. У меня 60 рублей, я могу купить сметану. поле.